Задачу ставишь всегда конкретному человеку или команде можно поставить? Тоже хороший вопрос. Значит, конкретному Спасибо. человеку или команде. Но все мы знаем эти поговорки, что если нет конкретного ответственного, то нет результата. Значит, и в Советском Союзе четко было, что вот есть ответственный, есть результат. И когда мы начинаем эту сказку про командную ответственность, все говорят, а ха, -ха, -ха командная ответственность, ага. ну классная тема, значит, никто не отвечает. Тем не менее, скажу, что все равно тенденция сейчас такова, что все команды придут к понятию командная ответственность. Значит, если внедрять эту штуку прямо сразу же с места в карьер, то все будут только хохотать. Всего, говорят, так это же командная ответственность, можно не делать ничего, поэтому нужно быть осторожным и на стадии планирования четко отвечать на вопрос, так, ребята, за эту задачу кто отвечает? Но я, тем не менее, рекомендую э, вопрос ответственного сначала задавать команде. То есть ты будешь отвечать за вот это. Тогда у команды сразу же вырабатывается инстинкт подчинения. Они все подчиняются, они будут хорошо выполнять типовые задачи, но задачу упаковки франшизы, не типовые задачи, они будут гасить, потому что у них не будет включаться эта внутренняя свобода изобретательства. Значит, поэтому я для начала использую такую штуку. Я ставлю задачу, я отлично понимаю, кто ее будет делать. Потому что это компетенция конкретного человека. Но я тем не менее спрашиваю, коллеги, кто возьмется за эту задачу? И жду. Так, ну что, мне что ли делать ее? И в конце концов тот, кто и должен за нее взяться, говорит, ну вообще-то моя задача. О, спасибо, скажи тогда первый шаг по ней. И у человека возникает ощущение того, что он вовлекся сам, что это его выбор, что он взялся за эту задачу сам. Значит, со временем он растет, он становится более компетентным. И проходит полгода, я прихожу на планирование и смотрю, что у них задач уже больше, чем у меня. Они поставили себе задачи больше, чем я им поставил. Потому что они выросли. Они стали круче меня. Потому что я постоянно вовлекал их в процесс ну, принятие решения о том, что они должны взять эту задачу. Вот знаете, тенденция бирюзовой организации, да, вот сейчас очень модная штуковина, значит, все хотят стать бирюзовыми, никто не понимает, что это за бирюза такая. Но ну, это новая культура командной работы, когда нет иерархии управления, когда команда нацелена сама на постоянное развитие, потому что сверхвысокая внутренняя организация личности, ну и культура командной работы. Значит, и главная идея там в том, что не будет директивы. То есть э, из, э, как бы команда сама будет рождать инициативу, чтобы быстро справляться с новыми вызовами рынка. Но это не, делается, вот, значит, э, это не делается сразу. Если вы не будете стремиться к тому, чтобы команда сама брала на себя ответственность, вы будете воспитывать э, роботов, которых потом съест Uber. Есть, конечно, обратная сторона, если вы будете слишком воспитывать профессионализм команды, потом эта команда вырастет и скажет, ну все, мы всему научились, классно, спасибо, все, давай, счастливо, оставайся здесь один со своими там, целями, там, задачами, мы пошли свой бизнес сделаем на твоем примере. Такой риск тоже есть. Значит, ну, С этим риском нужно работать через то, что вы должны расти быстрее. То есть вы как визионеры должны еще быстрее расти и показывать, что теперь я знаю, куда дальше нам шагнуть вместе. Да, вы научились делать все, что умею делать я, но я за это время научился делать новое. Хотите со мной до миллиарда прийти? Ну блин, да, ты вырос опять, да, мы снова хотим. Потом триллион. Значит, то есть, ну вот это вечная гонка. Это вечная гонка. То есть вот так в жизнь идет. Но вот отвечая на вопрос вот так скажу, что как бы лучше вовлекать, даже несмотря на опасные последствия. Потому что рынок сегодня такой, что побеждать там будут те, кто придумывает новые нестандартные решения. А роботов съест Uber.